Я умею общаться с духами. Я определил обстоятельство смерти человека по фотографии. Я сделаю это в шести случаев из 12. Не настроен здесь глушитель электросенсорных способностей. Я хочу выпить, дайте мне водки. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Головь Галилея 2». И сегодня передачу ведут... Владимир Близнецов, Катя Зверева и Александр Афанасьев. Если кто-то узнает мой голос, то я ведущий подкаста «Чайник красла из Санкт-Петербурга. Если кто-то удивился, если кто-то меня знает, то теперь я буду вести подкаст «Голубь Галилея», потому что я переехал в Москву, так получилось, и я надеюсь, что мы в шестой раз возродим подкаст «Голубь Галилея», теперь он будет выходить регулярнее, чем раз в полгода. Основная тема нашего сегодняшнего выпуска – это прошедшая недавно премия Гарри Гудини. И специально, чтобы про нее рассказать, мы пригласили впервые за долгое время уникального гостя Александра Панчина. Добрый день. В той или иной степени мы все четыре человека, которые сегодня здесь собрались, участвовали в премии. Я был главным экспериментатором. Я находился в помещении для проведения испытаний с экстрасенсами почти все время. Я лекции особо не слушал. Александр Афанасьев был моим помощником. Боковым экспериментатором. Катя... Пришла скажи... поесть. Ну, расскажи подробно, что ты там делала. Потому что я, я действительно не совсем знаю, что, чем там занималась. Я пришла как гость. Ладно, мы узнаем твои впечатления как у гостя попозже. Александр был и экспертом, и читал лекцию, и в один из моментов очень таких интригующих выполнял роль одного из моих помощников. Презентовал свою новую книгу Наверное, еще участвовал в разработке регламента ну, Это регламент, он уже мы, Второй раз мы его используем Первый раз э, у нас уже были такие эксперименты с ширмами. Тогда в первый раз мы его разрабатывались В этот раз мы его просто повторили То есть там изменений никаких особо не было? Ну, они были какие-то косметические Там наши заявители попросили Каких-то особенных э, дополнений Кто-то просил, чтобы были фотографии э, Тех людей, которые находятся за ширмами. Кто-то просил, чтобы э, был предмет того человека, которого нужно найти, того мужчины, которого нужно найти. Кажется, один из наших э, волонтеров принес с собой нож, а другой принес, я не помню... Часы. Это, часы, ну, вот. И вот это были такие небольшие изменения, против которых никто, естественно, не возражал у нас вот в экспертом Совете потому что непонятно, как это могло бы быть использовано для, для трюка. Другой, второй момент еще, который был, там попросили, чтобы руку можно было поближе подносить к шримам. Мы тоже не возражали. В принципе, на самом деле к регламенту некоторые вопросы были со стороны других людей. Например, Борис Штерн, который был гостем на премии, он потом написал, что вот его смутило. И не может ли э, кто-нибудь справиться с этим заданием по запаху? Ну, в частности, например, какая-нибудь собака бы прошла наши испытания, потому что мы, в принципе, поискали духами все шермы, чтобы запаха не было. Но человек с очень каким-то мощным обонянием, в принципе, в теории, наверное, мог бы пройти. Но, вот, конечно, возникает вопрос: они а не считать ли человека с суперобонянием экстрасенсом? В каком смысле может он заслуживает того, что ему дали переход рублей, если у него такое прям обоняние, что он, как бы собаки? А ты участвовал в подборе испытуемых экстрасенсов, целителей или тебе просто уже представили, сказали, что вот будут вот эти люди? Нет, я в этих частях не участвую, то есть я на мне лежит согласование регламента, убедиться, что там все аккуратно, нету каких-то лазеречий, с которыми можно... Пролезть с помощью трюков, вот, обмана. Это моя основная задача. Вот. Ну и там я участвую так, на месте, в роли такого э, надзорного органа. Давайте немного поговорим про испытуемых, кто, собственно, в этот раз пришел пробовать получить миллион рублей. Это были три человека. Первым участником был Ильяс баранджи который практикует под псевдонимом «Иной свет». Он финалист какого-то конкурса экстрасенсов. Я не знаю какого, если честно вот. Утверждает, что свой дар получил от бабушки Что он проснулся весь в поту, когда она... В день, когда она умерла, и тогда понял, что он экстрасенс Занимается целительством и снятием негатива Что бы это не значило Вторым участником была Мария Солдатова Победитель какого-то, опять же, какого-то онлайн-конкурса экстрасенсов Ну, как она заявляет, она работает с информационными потоками Что бы это ни значило, опять же Считывает информацию с живых и неживых объектов в качестве помощников используют э, карты Тара, маятник, и говорила, что она еще может что-то там петь, какие-то любимые песни и по ним как-то ощущать ауру. Но она говорила, что будет это делать, но не продемонстрировала, к сожалению, за весь день. Было бы интересно, как она поет Высоцкого. Третьим участником был Раул Джафаров, который мне практически ничем не запомнился. Экстрасенс-поисковик, участник какого-то телепроекта «Истина» где-то рядом, на Первом канале, между прочим. Участник передачи на ТВ-3. Вот, и утверждает, что у него есть грамота от МВД за раскрытие одного из каких-то преступлений вот. Видимо, помечено специально помечено слово «утверждает», потому что эту грамоту, наверное, никто не видел из организаторов Я, я хочу нач начать про них говорить от самого менее запоминающегося человека, Роу Джафаров Чтобы ни одному не говориться, вот да. он тебе запомнился чем-нибудь? По большому счету он не запомнился тем, что он меньше всего проводил у То есть, если Ильяс, например, он до последних секунд ходил, пытался как-то кого-то найти, то Рауф, честно говоря, я даже не понял, как он пытался определить, кто за Господа, он да, Ну, они же все как бы непонятно как пытаются. Совершенно непонятно, что это более, не кажется, более примечательный человек, который пришел так, он до второй ширмы. Окей, мой рандом не получился, миллион не получился, ссорим, попробуй в следующий раз. Ну, почему бы нет? Как бы, чем один рандом лучше, чем другой рандом? Нет, Я так из того, что они искренне считают, что они пытаются что-то ощутить. Ну, на самом деле... Да, но они могут искренне не считать, что они прямо сразу видят. Такого помощи ни разу не было. Ну, можно считать, что так, не, такого, не, так, Я не В том было. плане, что он ничем не пользовался. Например, Мария использовала маятник, грозилась, что она будет петь. Ильяс так вообще проводил... Достаточно какие-то странные манипуляции руками и пытался как-то нащупать через предметы людей, я так это себе понимаю А Рауф, ну, как-то даже непонятно, он просто ходил перед ширмами и, видимо, пытался просмотреть сквозь них У меня сложилось впечатление, что Рауф туда пришел просто, просто так, потому что он, видимо, сразу понял, что он ничего тут не получит, никакого, что он ничего не видит, никого не чувствует когда вы предлагали людям, ну, испытуемым контакт с людьми, ну, с, с теми, кого нужно найти, там, один Ильяс, он там руки прикладывал, как-то пытался аурущить, Мария тоже. Мария, да, тоже руки прикладывал, что там водила, пасы какие-то делала, Рус сказал, а, мне ничего не надо, все нормально. Он заходил в зал испытаний, ходил там пять минут, там, тыкал наугад в ширму, говорил, вот здесь. И, мне кажется, он даже был уверен, что он ошибется. Ну, просто, ну ошибся, ну и хрест. Я вообще сюда пришел просто вот, вот так. Ну, значит, у него не было удивления или разочарования. Да, да, да, да. У него вообще никакой эмоциональной реакции не было. Он такой, типа, усмехался, просто ходил и все. Ну, <смех> <смех> Имеет право. Потом он во время интервью, он сказал, что, что здесь нету что это не настоящая ситуация. Вот в настоящей ситуации, если бы там человеку угрожала какая-то опасность, его нужно было как-то найти, он, бы, он значит, бы с этим справился. А тут как, какой-то... Нет, тут чуть -чуть мы физически не можем сказать, да. что если он не найдет человека, то в ногу упадет. Там, нет, он будет, нет, У них была вполне серьезная опасность просто там заснуть и выбить себя. Храпом, например. Мы всегда вначале делаем то, что мы называем неслепым тестом, когда наши заявители знают правильный ответ. Мы просто их спрашиваем, работают ли их способности, в этих условиях чувствуют ли они, допустим, да, что вот за этой ширмой находится человек мужчина, которого нужно найти. И вот только после того, как наши зрители подтверждают, что все в порядке, что не настроен здесь глушитель их и способности, способностей. Вот. Хотя, конечно, кто сказал, что мы потом его не включаем. Но... Вначале у них Хотя Причем мы это... действительно, мы это делали очень много Очень много раз, то есть это было перед первой Долго, было очень много времени Выделено на то, чтобы Они там походили за ширами, посмотрели, что там никого не обманывают Прощупали всех людей Из первой группы волонтеров, из второй группы волонтеров Специально у всех уточнили Нет ли у них претензий Там была одна претензия у женщины Что вот одна из девушек которых, Которые прятались за ширами Она была в, в черной кофте И она попросила ее снять, потому что мы договаривались, вот что девушки они все в белом, а мужчина в черном. Так вот, про эту женщину. Второй заявительница была. Вот это Мария Солдатова, про которую, наверное, мы будем сегодня говорить. Ну, я так предполагаю, что мы будем говорить про нее больше всего, потому что я про нее больше всего прочитал сегодня. Я... С удивлением обнаружил, что есть группа как-то в ВКонтакте, которая называется что-то вроде «Тайная беседка битвы экстрасенсов», что-то такое. И я там просто залил, Они там весь день обсуждают кучу постов про премию Гудини, и как раз а, вот эта Мария Солдатова, она активная участница этой группы, она сама там пишет комменты, у нее там много друзей, было очень интересно наблюдать за их общением, она выкладывала несколько трансляций с впечатлениями от премии. Но самое интересное, это третий участник, который Илья с «Иной свет», потому что э, произошло ну, как бы то, что должно было когда-то произойти, но в этот раз это было... Ты так говоришь, как будто действительно что-то невероятное произошло. На самом деле, но просто нас почти никто никогда ни разу не дает правильного ответа. Не, не я же не говорил еще что. Нет, я, ну, как сейчас, слушайте, это как не уже понятно по контексту, что а. у него были правильные ответы. А. У нас часто бывает так. Приходит заявительница и говорит, я умею общаться с духом. Я определю, повторяюсь, у смерти фотографии. Я сделаю это в шести случаев из двенадцати. Дальше у нее там 0 правильных ответов. Приходит другая заявительница и говорит, я сделаю то же самое, гадаю, по там второго. У нее ноль правильных ответов. Приходит заявительница и говорит, я определю, кому принадлежит паспорт. Вот. И снова ноль. И мы даже смеялись, что нет ли действительно какого-то такого, я не знаю... Не, не получится ли у нас что типа, статистически значимо, угадывают меньше, чем должны по мат вот. ну Я даже делал какие-то расчеты и получал, что все-таки еще, еще, еще можно пофейлить Прежде чем нас можно обвинить в том, что мы специально все эти uh, ответы делаем неправильными uh, Ну а здесь у него было 4 правильных ответа при том, что он сделал 8 попыток. Вот. Но мы посчитали эту вероятность того, что при таком, по такой постановке эксперимента, при условии, что мы бы досрочно закончили тестирование, если бы он 4 неправильных ответа дал в самом начале, а не 4-й группу 8-м, а, но там получается вероятность 3,3%. При этом надо понимать, что у нас уже 15 человек вот через премию проходит, то, что кто-то чуть лучше выступит чем-то кто другой, в этом нет никакой магии. Я все понимаю. Я понятно, что он не сделал ничего выдающегося. Но с точки зрения зрелищности, интриги какой-то, вот как один из элементов шоу, это было очень интересно. Ну, интрига была, да. да и мы пошли даже проверить э, на всякий случай, нет ли какого-то косяка, который мы допустили, именно, ну мало ли, может быть, там дыгшик, не знаю, вот или еще что-то в этом роде. И какой был вздох разочарования, когда он сделал последнюю ошибку, весь зал буквально сказал что-то типа, ну вот. Мне кажется, такое бывает на каждом приемле. Там нельзя, это самое, надо обвинить аудиторию в том, что они были настроены негативно по отношению к заявителю. Потому что, действительно, я даже удивился, насколько сильно люди а, являются скептиками mm -hmm. Насколько они болели за, за экстрасенса. Так вот. я, я там находился, я тоже болел за экстрасенса. Ну вот. Просто потому, что это а, интересный элемент шоу ну, Он так... А... а вдруг? Да нет, я mm -hmm. даже... Mm -hmm. Это настоящий экстрасенс Нет, я даже не, не, не с точки зрения того, что настоящий экстрасенс А просто потому, что это шоу, это интересно, это увлекательно, это эмоционально тебя интриг, ну, с точки зрения рейтинга для премии Будини, конечно, если бы он прошел предварительное испытания, а потом за Фрейли у нас на основном деле уже миллионом, то это бы рейтинги проподняло бы, но у нас эксперименты честные, мы не битвы экстрасенсов, мы не будем давать людям выиграть только для того, чтобы потом... Насколько я помню, пригласил его пройти второй раз. Ну, мы всегда приглашаю. Ну, мне кажется, это... Ну, он должен прийти, он должен показать обычный результат, ну, просто чтобы... После бутылки вот, водки. Он, кстати, просился постоянно, типа, да, я хочу выпить, дайте мне водки. Но я бы, если был на месте Ильяса, я бы больше на, на будиль не пошел. Я бы, скажем типа, вот я уже добился. Лучше mm -hmm. меня никто не проходил. Well, зачем мне? В принципе, да. как бы он с точки то зрения людей, которые верит в экстрасенсорику, угу. и особенно среди тех, кто верит в экстрасенсорику и не сильно в теории вероятности, он самый крутой экстрасенс из всех экстрасенсов России. Да. Он единственный, кто хоть вообще какие-то правильные ответы дал на премию Гудини. Он как бы... Да. Во! Ну, всем, всем экстрасенсам экстрасенс Мария и Рауф, они выбрали после четырех попыток, не дав ни одного правильного ответа. Ну и потом, по традиции премии, у них брали интервью, спрашивали, почему не получилось, что пошло не так. Перестали ли вы верить в свои способности или ваша вера только укрепилась. И обычно они дают какие-то ответы. Вот мне интересно послушать а все оправдания, какие они давали вот на свою премию. Ну <соцентрический> вот. <рейт> Ты их на самом деле уже назвал, а у последнего заявителя, у этого Ильяса, у него было оправдание, что один из молодых э, людей, с ним его него получалось, а другим нет. И, кстати, тоже вопрос о регламенте, о том, насколько он чистый. Там тоже были комментарии со стороны этих скептиков уже, наоборот, в чем мы могли накосячить, в принципе, что, ну, положим, что тот парень там глубоко дышал или громко дышал, в принципе, там по этой ширме видно а, дыхание. Ну, вот, к примеру, какие-то вещи вот такие, которые не были предусмотрены. Ну, неважно, в общем, он, он, у него же получилось три ответа, с правильных с одним э, с, с одним мужчиной и один с другим мужчиной. Вот. Но опять же, эта разница она в рамках рандома, вот, но понятно, почему он так почувствовал. Было интересно, когда перед последней попыткой перед восьмой. Все решили прям ну, перестраховаться. Я думаю, что это было... Все решили перестраховаться, заменили моих помощников, обоих вот тебя, Александр, убрали. Заменили рандомизатора. Михаил Лизин сам стал, ну, случайным образом распределял людей по кабинкам, по шинам. С использованием генератора случайно чистил в виде кого карт. Вот. И я даже думаю... Это было не столько нужно для того, чтобы ну, действительно контролировать, потому что, в принципе, я думаю, мы нормально справлялись со своими обязанностями. Мы даже один раз прервали эксперимент, когда испытуемый коснулся Ильяса. Я, я поясню. Нет, там mm -hmm. даже эта девушка она начала нервничать, не начали шутить, что это вот она официально расставляет как надо этих людей. Да. Ну, грубо говоря, в случае успеха экстрасенса всталут вот вопросы. А вот эта девочка, вы ее хорошо знаете, как она распределяла людей? Или, допустим, ну, эти люди, которые с боков сидели, это вообще кто такие? А может быть, они вместе с этим экстрасенсом-то и пришли? В случае, если бы он прошел это испытание, то такая смена действующих лиц, она бы в большей степени легитимизировала его победу. Ну, а мы не можем исключать, на самом деле, самых разных вариантов, потому что, в общем-то, самые разные варианты с точки зрения какого-нибудь -то Бейсовского подхода более правдоподобные, чем... Катя, ну может ты слушала, как они оправдывались? Потому что вот у меня, на протяжении всего эксперимента у меня был наушник в ухе, чтобы я мог слышать то, что происходит в соседнем зале. Но он как-то странно работал, потому что в зале было несколько микрофонов, но мне в ухо транслировались только два из них. И поэтому было весело, когда вот Александр у тебя шла лекция вместе с Фомушином, я тебя слышал, а Фомушину не слышал. Поэтому меня такое очень специфическое было. Представление о том, что происходит там за дверью комнаты испытаний. Я точно помню, что они брали интервью и что-то спрашивали. Это, это... Нет, ну, я... Ты же сказал, что то есть, а наш один человек сказал, что не было реальных ставок. Я не помню, что сказала Мария. Мария сказала, что было душно. Вот это я точно помню. Так вот, что я так усиленно спрашивал про то, чем оправдывались из Лосенса, потому что да. сейчас я хочу поговорить про вот эту самую группу, про то, как сами экстрасенсы реагировали на свою неудачу уже постфактум И в основном э, это, эти мои комментарии будут касаться Марии Солдатовой, потому что она там активный участник этой группы, она много писала, они делали трансляции. Так вот, в первой итоговой трансляции, которую они сделали с мужем из машины, когда возвращались прямо с премии, там прозвучало несколько прям таких обвинений в адрес премии, некоторые из них ни о чем, а некоторые из них очень такие смешные, некоторые раздражающие. Самый, наверное, безобидный комментарий был как раз про, про новую книгу Александра. У Александра Панчина вышла недавно новая книга, которая называется «Защита от темных искусств». Туда привезли часть тиража на премию Гудини и чтобы волонтерам не было скучно сидеть за шивами столько времени, им раздали эти книжки, чтобы они могли их там почитать. Экстрасенсов предупредили про то, что, смотрите, книжки, там, они называются «Защита от темных искусств», но это просто научно-популярные книги, бумажные, ничего у них такого нет и спросили, будут они им мешать или не будут. Экстрасенс сказали, как, не будут нам мешать, нормально, все, пусть будут. Более того, перед восьмой попыткой у Ильяса книжки вообще убрали оттуда, то есть там ничего не было. Но все равно из уст Марии Солдатовой прозвучала претензия, что, мол, книжки, а даже не из ее уста, муж ее предсказал, что... Книжки мешали, типа там вот лежали книжки, они назывались "Защита от темных искусств". Нам хоть говорили, что они там, в них ничего такого нет, но люди их читали и закрывались, и поэтому вот моя жена их не чувствовала. Но она изначально не всех чувствовала, если быть до конца честными, потому что если быть до конца честными, она никого не чувствовала. Нет, просто с ее слов там было как. Две группы испытуемых, соответственно, два парня и восемь девушек. По одному парню и четыре девушки в каждой группе. И в, и в обеих группах она наш находила девушку, которой она говорила, «Вот, с тобой я парня буду путать». При этом это звучало довольно смешно, потому что Мария вообще очень много разговаривала. Она давала комментарии по ходу того, как она проходила эксперимент. Вот возьмем предварительную проверку. Мы поставили всех волонтеров в ряд. Она ко, с ним, ко всем подходила, протягивала руку и говорила там к девушке это «Холодная». Подходит к следующему «Холодная». Подходит к мужику, которого она ищет и... О, там, какой мужик там. Мужик огонь. Типа, мужик огонь, да, мужик огонь, я сказала Вот пошла дальше. И она э, сказала: типа, девушки, не обижайтесь, просто у мужчин и женщин энергия разная, как бы это там, не сексизм, ничего такого, как бы все нормально. Подходит, а в этот же момент подходит к следующей девушке и говорит: Че, вот с тобой я буду выпутать. А каким образом, почему у них разная энергия, если ты вот девушкой перед тобой стоит, и ты не можешь отличить ее по своим же собственным критериям от мужика? Ну, может, у него высокий уровень тестостерона? Ну, да я с ней или с кем-то еще. Нет, она совсем Нет. не путал. В трансляции, кстати, в трансляции у себя она говорила, что именно с ней, вот с этой девушкой, она путала мужика, хотя на самом деле, не с ней. Один раз, все-таки, по-моему, с ней, в другой раз нет. Я могу ну, точно, это, это всем не... все, дом домом просто абсолютно. А, ну, ну, да. Вот. А потом, ну да, вот, наверное, единственная претензия такая, адекватная, была это помещение. Ну, формально мы, значит, если мы допускаем, что они по способности, то, ну, как бы мы не представляем, что они считают важными условиями для выполнения способностей. Значит, в принципе, они могли бы сказать, что да, книжка мешает. Если человек читает, то его аура меняется. Если все одну и ту же книжку, то у них аура одного и того же цвета. Но такого рода вещи как бы, ну, опять же, на неслепом тесте должны были бы они как-то по этому поводу сказать. Самая смешная претензия была, это про то, что искомый мужик был гейм. Вот, Причем, ну, гейм это я как бы мягко говорю сейчас, потому что у, у них в трансляции и в комментариях там прям почти что матом. Вот как вот на Руси называют, вот, вот так вот оно, значит, и говорится, что вот он такой вот. Причем непонятно, какой из них двоих, потому что но там было двое искомых людей, и они про это знают. Но говорит, вот, просто мужик Они Они был, были мне. не просто геи, а еще бойфренды. Миша Лизин, кстати, опять же спрашивал у них в какой-то момент, я не помню в какой, мешало ли бы им это, если бы мужчина там был гей, у него другая энергия какая-то. На что Мария говорила, как что это все равно. В регламенте было специально, кстати, прописано, что волонтеры не являются гомосексуалистами, а что волонтеры гетеросексуальные и никогда не меняли пол. О, все, все, все, нашу пэмию сейчас захретит. Скажет, что ЛГБ ЛГБТ трансфобы совхарись. Не, мы, мы, мы только потому, что заявители попросили. Для них это было. Ради науки. Только ради науки. Хотелось доказательство, что они никогда не меняли полку. Вот. И вот это самый интересный вопрос, потому что, во-первых, они, насколько я знаю, из чатика волонтеров, где я сидел, они никак э, не говорили, как это определяется нами. А во-вторых, из э, вот, 21 человека, волонтеров и 8 парней, э, все 8 парней должны были скинуть фотографию себя недавнюю. И там фото умершего родственника, это вот для тех, кого бы потом выбрали. 8 парней скинули фотографию. Эти фотографии были показаны испытуемым. И уже испытуемые выбрали двух человек, которые будут сидеть за шипом. А может быть по фотографии нельзя определить мужчину, который только что менял пол. Это можно определить только в личном контакте. Да, и в личном контакте они сказали, что все нормально. Плюс э, они попросили нас, если я правильно помню, как раз фотографии этих э, ребят, э, чтобы они там были вот, на испытаниях. Понимание их Если смена пола влияет на эти способности, означает, что мог бы быть экстрасенс, заявитель, которые мог бы определять как раз смену пола sí через, через ширму, даже более того, через ширму. То есть вот у этих чувствую аура, а вот что-то не то, не та аура. здесь за ширмой кто-то сменивший пол. Интересная способность. Я думаю, что если я буду писать продолжение о это антиутопия про мир, где э, Ровесия, скажем так, стала мейнстримом таким абсолютно на уровне государства, так вот, я думаю, что это хороший сюжет где, допустим, вот сегодня возникают вопросы, там, с вальной ориентации или гендер, а там были специальные экстрасенсы, и человек сомневается в том, правильно ли у него ориентация, правильно ли у него гендер приходит экстрасенс. то свой собой, какого у него, а и говорит так. Не-не, знаешь, мальчик, ты девочкой родился. Или надо нет. Кстати, в комментариях эта тема тоже стула, потому что, ну, откуда вы знаете, что это не Один товарищ там предложил... Что нужно было просить справку от проктолога Он, кстати, вот как раз этот товарищ много чего просил Вот я рассказал там про нормальные претензии Про какие-то смешные Но, пожалуй, самая такая, на мой взгляд, подловатая Как-то, не знаю, как слово подобрать другое Была в том, что на премии работали НЛПшники Которые сбивали экстрасенсов с В Чем там, они не говорят, кто это был они даже просто там были очень-очень быть. Работали, и другие экстрасенсы. Я, я как раз когда это хотел сказать, что это то же самое, что обвинить то, что в Ногудине пришли экстрасенсы, которые сбивали этих экстрасенсов, чтобы они не прошли. Сами мы верим в экстрасенсов, главное, сами мы знаем, что есть правильные экстрасенсы, которые могут забивать этих экстрасенсов. И мы просто это все делаем для того, чтобы. Чтобы уничтожить передачу битвы экстрасенсов. Которые являются конкурентами. Потому что хороший экстрасенс на битве экстрасенсов. А плохие экстрасенсы у нас, они не такие знаменитые, поэтому они делают подлянки, что вы все думали, что экстрасенс на самом деле нет. я заговор, я им подсыну. Если они это послушают эту трансляцию, то это ну, стоит самом... взять это. На самом деле были такие претензии, что у нас были экстрасенсы, которые. Вот как раз мы с Алексеем, два боковых ага. наблюдателя, что мы ставили им завесу И что она блокировала их способности. Там была претензия не к тому, что вы экстрасенсы, а к тому, что вы, мужики, что вы фанили по фанире, А, твоей, твоей вот. мужскую да. засылали. Э, вот тут, кстати... засылали. Вот тут, кстати говоря, интересный вопрос. Они, а если бы на нашем месте стояли девушки, они бы не фанили, если бы, например, там под номерами 1 и 2 и 5 были парни, а девушки стояли бы рядом с ними. Они бы не фанили. Но но это вам ну, бы хорошая тема для диссертации по эксосенциологии, mm -hmm. э, влияние э, близо расположенных ауры мужского и женского типа на фоновое ауры излучения на поскольку. До сих пор мы не нашли явления, которые называют да, там, это аурой и прочее. Нам очень сложно изучать. Я думаю, что как только кто-нибудь проведет время будини, то мы сможем с этим человеком провести множество вспомогательных экспериментов и выяснить, фонит, не фонит, кто фанит. А если, допустим, не человек будет, а собака определенного пола, она будет фанить или не будет фанить. Вот. А если это Собака с ураном точно будет фанить. <смех> Или собака, которая сменила по вот <смех> Кстати, на, одном из, на одной из премий был хороший вопрос Про картинки, Там, если, например, человек заявляет, что может почувствовать картинку через закрытый конверт Был интересный вопрос, а что с картинками, например, на мобильном телефоне? То есть как бы они чувствуют их, пока телефон включен, пока там картинка открыта. А если телефон выключить? А если картинку удалить? Останется ли эта информация? Таких тем... А просто вот для этого это уже включит богословие. А. Что я хотел сказать? Цифровая гомеопатия. Пока что цифровая теология. Цифровая гомеопатия уже есть, осталась И, да. цифровая да. теология. Кто там записывал? Какой-то российский академик. На, на компакт-диске, да? На компакт-диске. Человек зовут Владимир Ваейков доктор биологических наук, заместитель а а заведующего одной из кафедр на ВМГУ, заряжают воду на компакт дисках, на которые скачали цифровое лекарства. Для меня, конечно, является очень большой загадкой. Как, как, У меня вот есть вот... Два как это использовать? У меня ни на одном из компов нет. Ни с А там приходит к в том, что даже я пробовал скачивать, а там они пишут ничего в дисковод. То есть, ты, в принципе, подозреваешь, ты можешь на самом деле просто диск положить рядом. Ну, и слушай. Мы когда-то подкаст про это писали, мы заходили к ним на сайт, и там, как бы: Ну, когда открываешь код, смотришь все скрипты, там, как бы, просто таймер есть, и все. Больше да. ничего. У меня есть два варианта: зачем он это делать: ради лузов и ради денег. Может быть, все вместе. Кстати, маленькое только закончим это легическое вступление, и она будет, ну, не будем его дальше ветвить во двоейков. Я его просто недавно уже в ему увидел. Я был на лекции такого Александра Коновалова это дядник, который ну, типа, продвигает, что вот воды есть какие-то кластеры, если взять что-то там разводить много-много-много раз, ну, короче, он подводит такую, типа, экспериментальную базу под гомеопатию, вот, и там был просто полный треш в этой лекции, там, начиная от того, что он там показывал электронную микроскопию вот этих кластеров воды, на которые местные местные физики, которые занимаются микроскопией, они жали и рассказывали, что чувак у тебя тут, как бы у тебя в электронной микроскопии, там вакуум, вода она будет как бы испаряться, что, что вообще вы там видите, это артефакт, очевидный артефакт. Ну, и после этого они сказали, что ой, это вообще не наша фотография, это фотография других чуваков. Mm -hmm. Вот, ну, то есть там было реально очень смешно. Вот, мега уровень науки, и вот там был этот волейков, он очень громко отстаивал. Вот, э что вот эти все ученые сюда пришли, типа клоуны, не надо с ними связываться, не нужно делать дополнительные проверки, эксперимент. Я сейчас не точно не, не точно статы говорю, но смысл был такой, что вот все вот эти критики гомеопатии ничего не понимают. Да. Вернемся к нашим экстрасенсам. Я снова хочу про эту группу поговорить. Скажи, Александр, ты знаешь такого человека по имени Максим Никитин? Участник одной из битв экстрасенсов? Мне скинули ссылочку на его пост, все, что я про него знаю. Он вроде как муж одной из заявителей. Да, все верно. Он, Как я понимаю, жена у него тоже была участником битвы экстрасенсов. Вот я так понял, да. Сам он тоже был участником битвы экстрасенсов, не помню какого сезона. И он э, сейчас, видимо, заделался в главные хейтеры премии имени Гарри Гудини. У него там каждый пост содержит две вещи в обязательном порядке. Это огромное количество орфографических ошибок и кучу мата. Дело просто поливает э, фикариями Михаила Ведина, тебя, э, говорит, что это все ОПГ, э, никаких там, миллиона них нет, как, никаких организаторов нет, это все фейк, это все делается для того, чтобы свергнуть президента России. Но при этом, этом сделано Кремлем. Да, и в одном, в одном посте у него написано, да, это сделано то ли прокуратурой, то ли Кремлем. Я совершенно не понимаю, что это у человека в голове, у него кукушка совсем поехала. Ну, как понятно, Кремль, готовит заговор против обычно и собирается совершить заговор руками. А yeah. Ну, все логично. Причем, еще что забавное, он фамилию Лидин пишет правильно, а вместо панчин почему-то пишет панченко. Ну, что ж поделать. Ну... Будто эти глаз фанит немножко. Можно сказать, что это не под тебя просто. — Может какой-то Панченко. — А есть, да, есть эти, такой Панченко, например, в РАН есть такой Академик Панченко, может, при него, я не знаю, может, он в Путине, в Путину, в сговоре против экстрасенсов, я против хотел, Путина. Да. Он возмущался тем, что люди в принципе ходят на премию имени Гарри Гудини. А он кажется проклял всех участников. А еще он проклял трансляцию, чтобы было меньше просмотров. И это сработало у него? Ну вообще просмотров много. Но может быть, их, может быть если бы он их не проклял, то было бы еще больше поэтому работать, я не знаю. Кстати, после нескольких комментариев, где он просто наматерился вообще на всех, на кого только мог, он выложил ролик, что вот, что я готов прийти на премию имени Гарри Гудини и показать процентов результат. Типа, просто меня позовите, чтобы был открытый для всех регламент, а не то, как у вас сейчас сделано. Я вот всех, всем покажу, что вы мошенники. И он возмущался, что Мария Солдатова и вот ее муж не пошли на эту премию, чтобы выиграть миллион, а туда нужно на самом деле идти, чтобы доказать, что там все мошенники. Окей. Интересно вот как вы мошенники, они обычно деньги просят. А, здесь а да мы предлагаем. Ну, в смысле, мы предлагаем. уничтожаем да. репутацию да. участников. Хорошо, а где, где, где где наши деньги? Как мы, как мы зарабатываем. Если нам платит госдэп. Ну, то есть мы просто то есть мы, от, мы, не, мы не мошенники, да, мы отмывочная компания. Если бы были Нет, ну, мои мошенники это люди, которые берут как бы, деньги у кого-то за услуги, которые они не оказывают. И, кстати... Мы как бы, тратим деньги, проводим ивент, мы деньги тратим, и денег мы ни с кого не берем, ничего там не продаем. Соответственно, как бы где здесь. У вас кто-то спонсирует. Ну хорошо, это да, да, да, мы не мошенники. Когда мы отмыватели. Ну, как бы если бы нас спонсируют, допустим. Если бы оказалось, что Газдеп нас спонсирует, то как бы. Ну мы бы были мошенниками, если бы мы обещали Газдепу, что мы найдем настоящих экстрасенсов, а на самом деле не пытались. Вот тогда мы были бы мошенниками. Мы бы взяли у Газдепа деньги и обманули их жестоко и нагло. Ну, может, тогда нам платит Путин. И мы пообещали ему найти настоящих экстрасенсов. И не нашли, и поэтому мы мошенники. Да, тогда, и, и тогда это, это. А, и поэтому мы хотим. То есть, понимаете, последний шанс Путина это найти экстрасенсов. И поэтому эту миссию получили по имени Гудини. Поэтому мы работаем. Это, это, это объясняет, понимаете, Объясняю, почему мы одновременно работаем на Кремль и против Путина. Потому что Кремль на у нас, что мы нашли этих экстрасенсов, вложил у нас миллиарды рублей. Мы разбазариваем эти деньги. Экстрасенсор ставим палки в колеса, не находим их, пытаемся продлиться, проект длился дольше, дольше, дольше, чтобы мы больше денег получили, естественно. А тем временем время течет, и у Путина все еще нет экстрасенсов. Вот, и мы объяснили все. Ну, ты изляя сказал, если он услышит это, он же поднимет, он скажет, типа, что вот это, шутка, конечно. Это и... потом нарежет и уставят в рамках. Я хотел зачитать пару просто из его комментариев, таких, ну, просто чтобы оценить. Даже не то, чтобы оценить, просто лозов половить чуть-чуть. Комментарии, где он значит, говорит, что все неправильно было, регламент не тот, все неверно, целиком зачитываю, без, без каких-то вырезок. Отвращение от идиотов таких. Плюс вечер, ночь, луна убывающая. Что еще написать? Это Хоку. Это, хо. это очень плохое. У него много комментариев, они... Просто не то, что они какие-то обвиняющие, какие-то агрессивные, еще что-то, они просто непонятные. То есть человек бомбит, но ты не понимаешь, что он пишет. Кто такой Лидин? И как он оказался в зале? Чтобы ему испытуемые что-то должны были. Людей вела ОПГ в транс, НЛП сделала свое. Вот о чем это? И как я понимаю, что тему про НЛП бросил как раз этот товарищ, и те люди там его подхватили в этих пабликах и активно насолят. А еще он вкинул то, что Ильяс, который угадал четыре раза, что он на самом деле подставной. Мне просто непонятен мотив. То есть какой мотив, он думает, был увиден, чтобы приглашать подставного, чтобы он угадывал? Ну, в смысле как? Чтобы показать, что угадывать можно. А как в лохотроне в ну, 90-х? Типа того, да. Чтобы заманить других экстрасенсов. Они позавидуют славе человека, который четыре да. раза угадал. Кстати, неплохой вариант, да. Может быть так. Все. Кстати, я хотел про, На будущее Про Худини поговорить Мне кажется, есть у меня хорошая идея Она Скорее для зрелищности была бы интересна Попробовать Позвать человека Проходить испытания либо фокусник либо, либо кого-нибудь такого, который бы не участвовал в составлении регламента, но пробовал бы его взломать и пройти, ну попробовать пройти, попробовать обмануть экспериментаторов с тем, чтобы показать, что это можно испытание пройти, не будучи эксперсентом. Я вот научусь паять, но бояю жучков и приду. Это про Джеймс Рэнди наоборот. Получается. Да. Да. Но нет, меня... в смысле просто Джеймс Рэнди. Ну будет, будет, будет проблема у него, потому что если мы знаем, что он фокусник, то мы будем более пристально смотреть. Я, то, а значит, это уже то, не проблема. А, не, ну как бы фишка еще, как ну, гру грубо говоря, ну вот мог ли этот заявитель, допустим, положить жучок на спину мужчине во имя вот этого теста с шермами? в принципе, мог, вот, и мы даже пару раз на всякий случай смотрели на, на спину. Мы когда делаем регламент, и когда начинается премия, у нас всегда есть маленькое опасение, что действительно пришел какой-нибудь фокусник, который владеет какими-то трюками, которые мы не знаем, или техникой, которые нам не подвластна. Но это скорее такой рациональный страх, то есть мы ставим это очень маленькую вероятность, но такое некоторое ну, ощущение такого, а вдруг? Ну, мы должны это как бы предвидеть, значит, плохой экспертный совет, если бы это не, не пред, предугадали, не предвидели. Но как только они начинают делать какие-то там странные эти руками ходить, там, делать какие-то странные выражения лица, движения, то сразу, на самом деле, возникает такое чувство, окей, нет, эти будут честно проходить. Вот. А если мы знаем, что их фокусник то мы, может быть, запаримся намного больше, чем с обычным заявителем. Но это интересно было все равно попробовать, Но это чисто ради зрелищности. Можно позвать... По-моему, знаешь, что предлагал пробовать Тим Скоренко? Он даже писал в Фейсбуке, вот типа, я хотел бы зловать регламент, чтобы мне дали тоже там денег пробовать. Вот. И причем можно же не обговаривать условия. То есть ну если есть регламент, он принимает участие как обычный участник. У него на руках те же самые данные, которые есть у экстрасенсов. Он может попробовать не просто чисто там трюками какими-то, а можно же подговаривать людей как-то. То есть пытаться пропихнуть своих людей в команду как-нибудь всякими Надо, чтобы был левый человек совсем. Скорянка не левый человек. Ну, Скорянка не левый человек. Ну, а если ты, он пройдет. нет, ты совсем случайно у левого человека не найдешь. Если ты будешь его кого-то звать, а, ну, что он пришел и попробовал пройти, он в любом случае будет не левый, потому что его позвал. Специально для того, чтобы он попробовал взломать регламент. Ну, в смысле, это значит, надо тайно найти, как кого-то, который. А это уже его проблема. То есть ты его позвал, он согласился, а дальше он пробует Я всеми тому... доступными путями. Я к тому, что это должен идти не Скоренко. Скоренко может как Джеймс Рэнди, найти каких-то неизвестных чуваков, обучить их там всяким штукам. Нет, их тогда не возьмут на премию, потому что они должны быть тогда и. Они же заявки подают, и заявки должны быть. Ну, вот да, он вот тратит. Это тоже можно. Он да. берет, находит. Он с Коренко, он находит какого-нибудь ученого, он просит того ученого, чтобы он порекомендовал его как бы экстрасенса. И все, он, этот экстрасенс формально проходит по нашим требованиям. А дальше этот экстрасенсщик делает такую фишечку, прикольную, он присылает нам заранее внятный регламент. А мы вообще как бы за такое, в принципе. Ну, потому что если на приходит чек, он четко говорит, что я знаю, что я умею, вот как бы вот условия, в которых я справляюсь. И при этом мы видим, что в этих условиях как бы явных див нету, то, ну, как бы это в принципе для нас хорошо. Мы можем не придумывать рекламу, мы можем только его обратно проверить. Ну вот это была бы интересная идея. Я не знаю, как ее интересно реализовать, но пусть пусть Тим Скоренко, тайно послушающий нас тайно зашлет своего агента. Да, я вот со своей колокольни могу сказать, то что среди волонтеров тоже были мысли по поводу всяких жучков и прочего таких технических. Приспособлений поэтому вот, например, Илью товарищ, которого чаще всего угадывали из двух парней. Мы тоже так попросили, ты не мог бы там посмотреть на спине, куда там Ильяс, например, руку клал, на спину и на голову. клал руки и некоторое время пытался его... Ну, он не касался. Не касался. Мы это с... проверяли, ну, меня... Соответственно, можно Тем не менее, мы попросили вот так посмотреть по волосам, по одежде, ничего такого не было. Вот у второго, по-моему, Денис, Денис, Денис, кажется, да. Мы такое не просили, но его и угадывали реже. А вот... И на Денисе он? тоже смотрели. На Денисе да. тоже смотрели, но вот волонтер по крайней мере, нет. А Попытались это проверить тоже. Не И я, сам, я сам заморочился. Я вот снял да. очки, снял толстовку, uh -huh. чтобы на случай, если ну, там на него что-то навесили. Вот. Но я думаю, что это просто так, чисто везение. Кстати, был за ним очень... Э -э и забавно наблюдать каждый раз, когда его угадывали У него было такое удивленное ну, лицо Ну, я думаю, что Он теперь еще больше своих способностей Нет, я не про Ильяса Я про Илью, который был заширен Но Ильяса, я думаю, тоже У него тоже, кстати, было удивленное лицо Он каждый раз так радовался, когда Удавалось дать правильный ответ Странно, что он Странно, радуется, что... что он радовался, потому что ну, как бы он должен знать, что он прав. Ну, по ним ну, должен, но по ним было видно, что они все не уверены, что они во время слепого теста Они такие, типа, да-да-да, все окей. Когда тест становится слепой, они сразу теряются, типа, ой, что-то не получается, что-то я не ощущаю, кто здесь кто стоит. И они начинают придумывать уже оправдание по спам, что что-то мешает. Вот я тоже все чувствовал, а теперь не чувствую, что-то произошло. я думаю, что это есть такое вполне нормальное когнитивное объяснение, но вот как, например, вот есть все вот эти примеры с Пафини, когда дают послушать какую-нибудь песенку, на каком-то иностранном языке, но дают субтитры, в субтитрах ты как бы слышишь слова, которых в этой песне на самом деле нет, но которые тебе сказали, что слышать. Здесь как бы человек знает, да, но ну, ну, важно, что человек знает, что он должен услышать, тогда он слышит как бы то, что он должен был услышать очень отчетливо. И здесь как бы получается похожая ну, вещь, что человек, если знает, за какой шуму находится человек, то он может как бы всякие сигналы, которые поступают к нему, ну обычные, он с помощью такой фини достраивает и находит подтверждение своим, своему знанию. знает, вот что за эти ширмой находится человек. И он такой, да, эта ширма, она отличается, я чувствую, она теплее, потому что он амплифицирует в своей голове ну, какие-то... Э, Какое-то ну, ощущение, которое он получает от того, что он эту шерму на, на, направил. А, но все это в голове у него происходит. А, а тут, как бы, когда не, уже слепой тест, то все ширмы как бы одинаковые, и непонятно, что искать. По, нет этого возможности подтверждать э, уже имеющуюся гипотезу. Я думаю, что-то что, что такое происходит. Думаю, надо уже заканчивать по Гудини. Не в курсе ли ты, когда планируется следующая проверка? Или пока. Только избавились от этой, и нужно передохнуть. Есть ли какие-то претенденты? Претендентов у нас довольно много, тех, кто у нас ну, в списке вот, в очереди. Но даты у нас пока что нету. Вот Станислав говорил про грандиозные планы увеличения объема премии может быть до 5 миллионов. Вот Но когда стоит следующее испытание, мы точно еще не решили, потому что это будет зависеть от других людей. Тогда мы заканчиваем говорить про премию. Давай перейдем э, к теме про твою новую книгу. У тебя совсем недавно вышла книга «Защита от темных искусств» называется. О, о чем она? Она о том, почему люди верят в сверхъестественное, какие научные исследования проводились по теме паранормального и о том, как, какие вообще эксперименты проводились не только в плане того. Работает что-то такое сверхъестественное или нет? Но и эксперименты в области нейробиологии, психологии про то, как достать человек поверить в это сверхъестественное. Я вот по этой теме читал книгу забыла автора, к сожалению по-моему, называется «Псевдонаука и паранормальные явления» yeah. Смита, Джонатан Смит. А, вот он пишет, да. рядышком тут. Да. По твоему описанию, твоя книга очень похожа на эту. Там какие отличия от нее? Ну, вообще книг про паранормальные сильно больше. Можно щелкнуть упомянуть Сагана, Шермера. То, что э -э я не читал. Э -э <сих> и, <сих> и так далее, и так далее, и так далее. Но, в самом деле, какие-то истории там достаточно плотно пересекаются. Понятно, что есть общеизвестные вещи, которые любой автор, который пишет по этой теме, не может не упомянуть. Но у меня идея книжки, в общем-то, была не... Эта книжка замечательная, она как такой учебник в каком смысле. Это учебник для, наверное, студента-психолога, например. Эта книжка, ты говоришь про... Про псевдоналку и про нормальные явления. Ну, она написана достаточно строгим языком. Она, на мой взгляд, не ориентирована на прям массового читателя. Ну, она, будучи научно-популярной в каком-то смысле, но она мне показалась такой вот, как учебник. А у меня идея была такая. Могу ли я написать такую книжку, которую возьмет в руки какой-нибудь человек, который верит в всех естественные. Во-первых, он ее возьмет в руки, а во-вторых, он ее прочитает, а в-третьих, он ее не выкинет в мусорное ведро, а во четвертых после этого он задумается о своих взглядах и, может быть, немножечко приблизится в сторону критического мышления рациональности. То есть для людей, которые там представляют скептическое сообщество, Общество. В этой книжке есть там и много всяких свежих исследований, которые просто еще не было, когда, допустим, писалась та же книжка Джонатана Смита, например. Ну, многие книжки про псевдонауку, они достаточно, как бы, это Агрессивные. Ну, то есть, они говорят, вот, вот эти идиоты, вот они тупые, вот они, значит, ничего не понимают. Ох уж эти уже ученые распоясались. Понятно, что... Я говорит... слышу там голос Александра Соколова. Вот, из... Александр Соколов, у него такой стиль, он имеет полное право на существование, но вот, что сделал Соколов? Он сделал, на самом деле, одну вещь, прямо на мой взгляд, очень правильную. То есть, книжка «Мифы об эволюции», книжка ученые скрывают», они на на названы так, что их, как бы, положено купить креационисту или стороннику там, заговорку мирового, да, но ну, вот. но дальше я, человек взял, ученые скрывают и начинает ее читать, и там начинается например, с того, что вот эти уже ученые распоясались, вот, ну и дальше при этом понятно, кого именно автор имею в виду под уже учеными, естественно, человек, который такой альтернативщик, он такой, типа, ты да, этот чувак вообще, он без аргументов меня обозвал плохими словами, вот, не уважаю чужую точку зрения, ну, примерно в таком духе. Я не к тому, что надо уважать чужую точку зрения, не все точки зрения равны, я к тому, что то, в, каком, в какой очередности мы доносим информацию, какие слова мы используем, какие формулировки мы используем, это важно. И книжка моя начинается вообще с вещей, которые вряд ли кто-то будет воспринимать как враждебных его убеждениям. Ну, например, идеи про то, что наш мозг может включить из-за повреждения мозга, из-за этого быть самые разные рода галлюцинации и видения, мы можем сталкиваться с этими там монстрами и демонами, и это объясняет схожий мистический опыт людей из разных народов, это вряд ли вызовет у человека сильное отторжение, а, будь он верующий, неверующий, второе, гомеопатия, астрологии и так далее. Это просто ну, какие-то интересные сведения из а, научного мира, из мира нейробиологии. Это как бы нейтральный не факт. Это. У меня был такой принцип, на самом деле, когда я писал, что с одной стороны я должен максимально быть объективным, а с другой стороны везде, где можно сделать поблажку, этим самым людям, которые верят на что-то сверхнестеркальное, но я стараюсь ее сделать. Например, там третья глава Авады Кедавра, «Убивающее заклятие» глава, там описывается вопрос, как бы могла работать черная магия, если бы она работала, про то, как человека можно запугать, так что у него случится проблема со здоровьем, и таким образом могут быть некоторые сбывающиеся проклятия. И то есть вот вначале рассказываются какие-то ошибки человеческого мышления, рассказывается про то, насколько ограничена вообще способность человека познавать окружающий мир, и после того, как уже такой базис скептицизма заложен в виде проиллюстрированных примерами и научными исследованиями, тоже либо, идея, что наука, она объективна, но люди плохо воспринимают науку, они предпочитают примеры жизни, они предпочитают конкретные истории, и вот сочетание истории и научных исследований, чтобы люди вот уже начали сомневаться во всем, что происходит в том, во что они верят, и после этого уже можно а, какие-то вещи уже критиковать, которые, возможно, близки сердцу а, читателя, который взял эту книжку в руки. Ты не пробовал проводить такое исследование для себя, пройтись по книжным магазинам и посмотреть, попала ли твоя книжка в раздел с эзотерикой, потому что, ну и там и название, там и обложка такая с трехглазым вороном. У меня есть такое подспудное ощущение, что, возможно, в книжных магазинах менеджеры решат, что это какая-то эзотерическая штука, и в соответствующий раздел поместят. Не писали сообщения читателей, Которые говорили, что они именно в таких разделах ее приобрели. Не Это например, напоминает историю с книжкой э, Питера Богосяна Евангелия от атеиста: когда ее клали в разделы с религиозной литературой. Ну туда же Докин закладывал, бог, Ну, по, На всяком случае, когда я жил в Питере, в книжных магазинах, Докин лежал все-таки с ночь попом везде. Вот, а именно Богосян я встречал с теологией всякой. А еще хотел тебя узнать про новый формат твоих лекций, когда э, ты выступаешь вместе с фокусником. Либо с Фомушиным, либо с Ванчеговым. В, Ванчегов просто при мне показывал простейшие какие-то карточные э, фокусы. У меня Взрывалась голова, я не понимал, как, как это происходит, что он делает, потому что вроде как бы все просто, раз-раз. Мэйджик раз, мазафака, непонятно. И мне интересно, как вот такой формат вы сочетаете с научно полярной лекцией, что, ну, что это иллюстрирует. Ну, формат на самом деле не совсем прям новый. То есть мы его делали как раз впервые когда было первое открытие презентация премии Гудини, когда был большой ивент, вот, еще до первой проверки, когда мы персонализировали, что такая премия будет, и будет первое испытание, там мы сделали совместное выступление с Николаем Помошиным. Вообще, как это взаимодействует с наукой? Я помню еще до того, как у меня были знакомые иллюзионисты. Я... Когда я начинал читать научно-популярные лекции, моя первая научно-популярная лекция она была про молекулы ДНК. Вот а вторая лекция она называлась там "Научные анекдоты, ошибки мышления, восприятия и научных экспериментов". И начиналась лекция с... в том... там были примеры в самом начале фокусов, которые, ну, я просто снимал, ну, из YouTube брал видео и вставлял в лекцию, и я эти фокусы показывал для того, чтобы продемонстрировать простую вещь, что наше восприятие может быть очень обманчивым, то не всегда можно верить своим глазам, и на самом деле очень легко дурачить. Мне кажется, что вот эта мысль, она уже очень сильно помогает воспитанию критического мышления. Это люди, которые посмотрели на фокусников, увидели, какие крутые вещи эти делать с помощью трюков, после этого намного сложнее, мне кажется, поверить в те чудеса, которые обещают экстрасенсы, гадалки, астрологи. Потому что на самом деле, ну вот на фоне того, как, допустим, иллюзионист читает мысли человека, он говорит, загадай карту. Вот я, у меня здесь кого-то карты лежит, и в этой колоде карте, вот та карта, которую ты загадал, она перевернута, а все остальные правильные стороны. Вот я кого-то не трогаю. Перескажи, как-то назвал, он чем говорит, допустим, Бубновый Туз. Ну да, давайте Бубновый туз, теперь я беру эту кого-то, выкрахиваю вы, вы, в руку, смотри, Бубновый туз» перегруз. Все остальные как-то на месте. Вот, грубо говоря, такая вещь, но это намного более впечатляюще выглядит, чем там астролог, который говорит, я вижу в твоем будущем кого-то на букву М. Есть у вас знакомый на букву М? Такой Миша, о, Миша, Мама. точно баба, ну да. И как бы после этого, ну, начинаешь как бы смотреть на этих людей по-другому. Вот, и когда мы, собственно, делали премию Гудини, было понятно, что из-за того, что... Иллюзионисты могут э, очень сильно помочь нам предугадать какие-то трюки, которые могут быть использованы, чтобы пройти наши испытания. Нужно было кого-то кого позвать в эту премию. Э, и вот мы ну, позвали двух иллюзионистов, там есть, кроме Фомушни, еще такой один из вас, он входит в экспертный совет, но он не выступал со мной, и он ни разу не был на самих мероприятиях. Но он, Мы с ним просто иногда консуль консультируемся через, через интернет. Ну и дальше вот мы один раз так вот выступили. Подумали, о, круто как и Дальше у нас даже было выступление В Казани, у нас было выступление Еще где-то в другом городе У нас было выступление в Москве В таком Про Science театр называется Формат как бы зажил И вот сейчас э, просто Придумалась ну, новая лекция с новыми трюками. Формат старый. А мы еще придумали, что можно другие вещи показывать или спешить. Интересное название научно-популярные трюки. <laughs> ну, у нас было так. У нас э, вот, то выступление, которое мы делали на «Ек-Пикнике», оно называлось Наука магии и магия науки. Тоже крутое -то название. Да. Ну, в заключение я хочу поблагодарить Александра, что к нам пришел. После долгого перерыва наконец-то с ним. Записали очередной подкаст, возрождающийся подкаст в очередной раз. И в завершении я хочу всех пригласить на скептикон, которых в 2018 году будет два. И первый из них пройдет вот уже в апреле в Санкт-Петербурге. Впервые мы проводим нашу конференцию в северной столице, никогда такого не было. И вот, пожалуйста. Причем у нас будет сразу две площадки параллельных. У нас будет не только лекторий традиционный для скептикона, но и площадка с воркшопами. Воркшопы будут в баре. Там вы сможете получить э, практические навыки да. скептического мышления. Вот. И у нас будут новые интересные лекторы. Ну, будут и старые лекторы, которые у нас уже выступали. Это Борис Сацулин, это Константин Кунок, психолог, Виталий Весинович, руководитель проекта «Зануда». Самый известный лектор у нас, наверное, будет Владимир Срудин, астроном. И будет еще новый интересный научно пулярный блогер, который еще пока нигде не выступал в формате офлайновой лекции. Это Егор Зарянов, автор канала по истории Redrum. Вот у нас уже один фанат здесь сидит. Да? да. Спасибо, что были нас с нами. Очень надеюсь, что следующий подкаст выйдет в ближайшее время, в каком-то обозримом будущем. Всем пока. Всем пока. Пока, пока.